По предположению Томпсона, атом представляет собой шар, заполненный положительно заряженным веществом, в который вкраплены электроны. Эту модель атома не случайно называли кексом с изюмом, в котором роль изюминок играли электроны. Число электронов должно было быть таким, чтобы их суммарный заряд был равен по модулю положительному заряду шара. Диаметр атома составляет примерно 10 в минус десятой степени метра.